Всем привет! Сегодня 29.04.21.49 Торговая программа торгует валютой уже 5 месяцев За 5 месяцев был открыт депозит Сейчас посмотрим истории Сейчас Выбираем Выбрать период 1.30.11 1.30.20 вот смотрим 1, 12, 2020 года, 1044, я пополнил счет на 60 долларов. Центовый счет, цент, сервер цент 2. И за этот период уже... Так, да, период полностью не показывает. Сейчас вот посмотрим за месяц с 1.04 по сегодняшнее число 29 прибыль составляет 20 долларов 94 цента общее состояние счета 142 доллара 89 центов вот сейчас прибыль уже показывает 11 центов 12 ну, туда сюда скачет все ордера вот свеженькие правда один вот февральский, но его в принципе можно сейчас закрыть но не стоит, потому что я думаю, что цена золота поднимется до 1868. В краткосрочной, либо в долгосрочной перспективе однозначно она дойдет до этой цены. Так, вот все валюты, которыми торгует программа. Австралийский доллар, доллар, новозеландский доллар, фунты, доллар, доллар-иена, серебро. Серебро, вот открыто пару сделок. Золото, доллар, канадский доллар и евро-доллар. Так, еще хочу показать вам в личном кабинете статистику. Так, ну здесь, в принципе, все видно. В прошлом месяце было 19 долларов, учитывая, что первоначальный счет был на 60 долларов. Вы видели, сейчас на 80. 2 доллара больше. 142.89. Переходим вот в личный кабинет. Смотрим тут статистику. Вот этот же счет. Номер счета. А и обязательно, если кто хочет присоединиться, обязательно открывать центовый счет с кредитным плечом 1 к 1000. Так не будет сильно перегружаться депозит. Ну, менее рискован, как для меня. Все, описание счета на английском. Так, смотрим. Вот, прирост составляет за 5 месяцев 137%. Прирост за 30 дней 23%. Уровень риска, конечно, показывает высокий. Но в феврале там была очень большая просадка. Прибыльных сделок 64%. Вот, возраст счета 4,9 месяцев. Завтра будет Месяц. Или 1 мая будет месяц. Так. Вот уровень прибыли. 60 долларов, как я и говорил. Поднялся до 80. Ну, плюс 82.90. Можем посмотреть весь период. Вот какая линия красивая. Идет вверх. Так, что мы еще можем в статистике посмотреть? О, Можем посмотреть уровень риска. То, что я говорил, вот, февральский был высокий уровень риска, все остальные средний, в апреле был низкий. Так, месячный прирост, кстати. Первый месяц был 8%, второй месяц 24,3%, третий месяц 16,4%, четвертый месяц 20 почти процентов. и пятый 27,4%. Месячная прибыль составила. Баланс. Вот весь период. С 60, Вот 60 долларов 2 цента, И на сегодня 142.90. Кто хочет присоединиться, может зайти на мою страничку, нажать, зарегистрироваться у брокера Forex for You и нажать копировать. Ну, пополнить, естественно. Свой счет. Нажать копировать. Так, ну, вроде как... Все. Путь. Путь, конечно, спрогнозировать тяжело. Но, в принципе, если разделить 137 на 5 месяцев и умножить на 12, получается 330% годовых. Но я рассчитывал, если 240% годовых, то 60 долларов за 8 лет кто знает про сложный процент, достигнет миллиона долларов. Поэтому каждый месяц я буду выкладывать в конце месяца уровень счета, показывать прибыль, статистику. Так что подписывайтесь на канал. А кто хочет присоединиться или как пойти в путь за миллионом долларов, может в принципе попробовать. Подполнить счет и нажать копировать. Все. Всем пока. Всем удачи, хорошей прибыли и хорошей капитализации. Пока-пока.